Всем привет! Загрузка изображения в программу Imbird тесно связана с размером пялец. При открытии рисунка для оцифровки в студию программа предлагает выбрать, каким из двух вариантов будет масштабировано изображение. В первом случае, и, пожалуй, самым популярным, программа масштабирует дизайн под предварительно установленные пяльца. Именно этот способ позволит нам четко определять размер будущего дизайна и создавать вышивку сразу в нужном размере. Пример. Мы знаем, что будущий дизайн будет вышиваться в пяльцах 100 на 100 мм. Но при этом сам размер дизайна не должен превышать 80 на 80 мм. Следовательно, мы зайдем в меню настройки «Пялец» и зададим значение «Пялец» равным 80 на 80 мм. И после этого загрузим нашу картинку и при загрузке укажем «Масштабировать изображение под заданные пальца». Нажимаем «Ок». Yes. Картинка четко вошла и не превышает наших запросов. Мы сразу будем создавать дизайн в нужном размере. Но у нас, при условии, что картинки нет полей, появляется ограничение в свободе движения. Мы не можем выйти за пределы. Рабочее поле ограничено. Для такого случая имеется возможность увеличения рабочего поля. Зайдите в меню изображения, редактировать изображение рабочего окна и выберите третью вкладку. Установите нужное значение, на которое вы хотите изменить размер рабочего поля и нажмите переменить. Повторите операцию, если размер рабочего поля кажется вам недостаточно большим и удобным. Также вы можете изменить размер картинки уже после загрузки, если сочли, что ее размер по горизонтали или вертикали вас не устраивает. Для этого зайдите в меню изображения, редактируйте изображение рабочего окна во вторую вкладку и установите желаемый размер. В этом же окне вы можете повернуть изображение на заданное количество градусов. В целом рабочее поле и пяльца в данной программе одно и то же понятие. Ориентироваться следует на то, какого размера будет конечный файл и в каких пяльцах он будет вышиваться. Второй вариант загрузки изображения с его расчетами, привязкой к дюймам и пикселям, ну, кажется мне излишне замудренным и непродуктивным. Если, конечно, у вас нет тяги к математическим расчетам. Я вот пыталась найти оправдание для него и мне не получается. Я все время склоняюсь к тому, что первый вариант проще. С вами была Лиза Прас, портал Brodery.ru Оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы, мы снимем для вас новые ролики.